Всем привет, пациенты палаты Немиркин. Прежде чем мы начнем, мы хотели бы поблагодарить всех вас за поддержку, которую вы нам оказываете. Миссия канала – сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. Так что спасибо вам. А теперь вернемся к видео. Вы описываете себя как интроверта или экстраверта. В 1921 году Карл Юнг придумал эти два термина, чтобы описать людей открытых и общительных, и тех, кто застенчив и сдержан. Стереотип гласит, что экстраверты – это те, кто ведет за собой толпу, а интроверты – это те, кто уткнулся носом в хорошую книгу. Но что делать, если вы не чувствуете, что подходите не под одну из этих категорий? Люди, относящие себя к обоим типам личности, называются амбивертами, и они встречаются гораздо чаще, чем вы думаете. Они составляют около 68% населения Земли. У экстравертов и интровертов можно найти множество замечательных черт. Таким образом, сочетание этих двух качеств дает амбивертам преимущество с обеих сторон спектра. Хотя ни один амбиверт не похож на другого. Вот 9 вещей, которые делают амбивертов привлекательными. Первое. У вас отличные лидерские качества. Всегда ли другие делают вам комплименты по поводу ваших лидерских качеств? А ведь этот навык дается амбивертам почти естественно. В групповой обстановке вы способны взять на себя ответственность и направить обе свои стороны, экстравертную и интровертную, на руководство и удовлетворение потребностей каждого из членов вашей команды. Это может означать использование сильных сторон каждого из ваших коллег и открытость ко всем идеям, предлагаемым за столом. С творческим умом, полным идей, вы знаете, как привести всех к успеху. Второе. Вы владу со своей интуицией. Осознаете вы это или нет, но для амбиверта ваша безошибочная интуиция – одно из самых важных и привлекательных качеств, потому что у вас сильные убеждения и вы общительны. Вы знаете, как и когда отстаивать свою точку зрения. Вы не боитесь действовать, когда что-то кажется неправильным. По сравнению с другими, вы, как правило, более наблюдательны, чем вы думаете, поскольку у вас есть привычка улавливать внешние сигналы и изменения в течение дня. Номер три. Вы придирчивы, но в хорошем смысле. Из-за ваших социальных и смелых качеств легко предположить, что все амбиверты стремятся завести друзей. Однако для большинства это не так. Определение наиболее ценных для вас дружеских отношений похоже на использование когтевой машины. Это требует избирательности, усилий и времени. Хотя вы более открыты и общительны по сравнению с интровертами, требуется некоторое время, чтобы попасть в список ваших лучших друзей и стать тем, кому вы обращаетесь за добрым смехом, утешением и поддержкой. Номер четыре. Ваша способность сочувствовать и сопереживать другим не остается незамеченной. Всегда ли вы являетесь тем человеком, к которому ваши друзья обращаются, когда им нужна поддержка? Проявление сочувствия и сопереживания – это ваш способ признать, понять и одобрить чьи-то эмоции. А способы выражения сочувствия и сопереживания могут быть самыми разнообразными. Протянуть плечо, чтобы опереться, разделить с кем-то добрый смех, дать слова ободрения или даже просто позволить другу выговориться вам о его тяжелом рабочем дне. Если вы умеете проявлять сострадание и внимательность, на кого, как ни на амбиверта, можно положиться. Номер пять. Вы отличный коммуникатор и слушатель. Умеете ли вы поддерживать беседу и слушать, что говорят другие? По словам психолога Палет Коффман-Шерман, использование качеств как интроверта, так и экстраверта позволяет вам иметь достаточно времени, чтобы подумать, прежде чем говорить, а также иметь возможность делиться своими идеями и свободно высказывать свое мнение. От светских бесед с коллегами по работе до разговоров о политике за обеденным столом. У вас есть своя доля вклада, но вы также открыты, чтобы услышать, что скажут другие люди. Номер шесть. Вы умеете адаптироваться к различным социальным условиям. Вы всегда можете вписаться в любую социальную ситуацию. Еще одним привлекательным качеством амбивертов является их способность проявлять свои экстравертные и интровертные стороны там, где это лучше всего подходит. Хотя вы можете быть идеальным, плюс один на вечеринках. Вы также впишетесь в книжный клуб, походы в музей и другие более спокойные виды социального окружения. Благодаря своему умению вы можете устанавливать связи с другими людьми, независимо от того, насколько разными могут быть их характеры. Номер семь. Вы не приковываете к себе внимание. Замечали ли вы, что амбиверты не всегда хотят быть в центре внимания в социальной среде? Хотя вы более чем способны быть живым артистом, вам также нравится иногда стоять в стороне, чтобы позволить другим быть в центре внимания. Это происходит потому, что, как и интровертам, амбивертам тоже нужно время для перезарядки. Номер восемь. Вы также можете быть непредсказуемым. Вы всегда придумываете интересные планы для своих друзей и близких. Благодаря своей спонтанности амбиверты обладают уникальной способностью поддерживать искру практически в любых отношениях. Идеи, которые приходят вам в голову, могут варьироваться от прогулок по парку до скалолазания. Вы спонтанны, как природа, что делает вас не только интересным собеседником, но и человеком, с которым можно провести незабываемые моменты. И номер девять – вы не боитесь показать свою заинтересованность в других. Как показать кому-то, что он вас привлекает? Некоторые люди могут показать это с помощью украдкой брошенных взглядов через всю комнату, находя предлоги для разговора или даже с помощью нежных, но тонких прикосновений. Но из-за своей уверенности, амбиверта, вы более прямолинейны в проявлении своего интереса. Хотя вы, возможно, и не скажете напрямую своему избраннику о своих чувствах. Вы не будете уклоняться от любой благоприятной возможности подойти и пообщаться с тем, кто вам нравится. А вы считаете себя амбивертом? Дайте нам знать в комментариях ниже. Если это видео показалось вам интересным, не забудьте поставить лайк и поделиться им с теми, кому оно может быть полезно. И не забудьте подписаться на канал Немиркин и нажать на значок колокольчика, чтобы получать уведомления, когда мы публикуем новое видео. Ссылки и исследования, использованные в этом видео, добавлены в описании ниже. Большое супер спасибо за просмотр и до встречи в следующем видео.